Добрый день, друзья! С вами Оксана Смирнова. И сегодня я хочу именно для тех партнеров, которые пришли как пассивные, показать, что нужно делать в компании Crowd «Краудван» на данный момент. На данный момент у нас у всех проходит период, когда мы должны свои «Краудван»-реворцы э, дать добро на дальнейшую конвертацию в акции английской компании. Для этого нам нужно зайти на свой сайт. Если вы не делали верификацию на, почту, на почте, обязательно зайдите на свою почту, найдите письмо и кликните по нему. Если вам не пришло письмо, то у вас, возможно, будет вот такое сообщение. И если вы нажмете на «he», то к вам придет письмо. Давайте проверим на примере этого аккаунта. Да, здесь видите… Письмо пришло, и мы нажимаем на верификацию. Все, отлично, верификация прошла. Нажимаем на название сайта, заходим к себе, и видим, что уже сообщение ушло, и наш e-mail верифицирован. Далее вам нужно обязательно нажать на регистр, потому что здесь... Как раз у нас информация о том, что вы можете сейчас, можете дать свое добро для того, чтобы получить уже конвертацию Crowd1 Rewards в акции компании. Нажимаем, проверяем свои данные, нажимаем сюда обязательно галочку и нажимаем регистр. Все. Здесь мы можем перевести на русский язык и прочитать. Процесс обмена вознаграждений на акции будет происходить поэтапно. Процесс начался в вашем бэк-офисе и завершится э, в мультивалите с 1 по 29 июля. Поэтому мы сейчас сделали эту предрегистрацию. И по завершению этого периода начнется обмен. Вы можете найти все инструкции, как пользоваться этим предложением в своем бэк-офисе. Все, отлично. Опять нажимаем на название сайта и дальше идем ниже. Смотрим, что у нас есть на нашем аккаунте. Я думаю, что ваши наставники проследили за тем, что у вас есть пиксы, которые вам компания раздала. И сейчас период когда вы должны еще сделать регистрацию на нашей планете а если у вас нет кнопочки просто тогда нужно подождать потому что сейчас вот уже для тайм-лидера регистрация открыта но мы здесь видим что еще нету кнопочки Time Leader три звезды открыто а на этом аккаунте нету вообще квалификации поэтому просто пока подождем но обязательно проверим если у нас подписка от компании в микстер то есть сегодня еще действует промо когда вы можете получить годовую подписку на Микстер абсолютно бесплатно от компании стоимостью 69 евро. Вам нужно зайти сюда на Микстер, на эту кнопку, перейти на Go to Микстер, и вы видите галочку «Все, отлично, у вас ваша подписка активирована». И вы можете теперь заходить и просто уже пользоваться микстером, играть, участвовать в турнирах и, и так далее. Здесь вам нужно будет подтвердить, может быть, свои данные. То есть вы здесь уже все увидите в вашем кабинете, все в доступе будет. Вот это тоже нужно сделать. После того, когда вы уже активировали микстер, я вас поздравляю с этим, переходите опять на Крауд one и здесь у вас есть Ваши настройки, обязательно в настройках проверьте свои данные и сделайте верификацию аккаунта. Как ее делать, есть очень много роликов, вы это разберетесь, спросите своего наставника. Что еще необходимо сделать? Обязательно нужно вам каждый раз заходить каждый день, забирать бонусы лояльности. Вот здесь написано «Активируйте юзер пул». Вот здесь у вас находятся ваши бонусы лояльности, которые компания вам... Каждый день начисляет. Ваша задача просто заходить и забирать эти бонусы лояльности. И это очень важно, потому что эти бонусы лояльности могут быть нам больше востребованы даже, чем и Вы можете их использовать, покупать различные продукты услуги на сайте компании. Возможно, потом будет на по ним идти начисление. То есть это очень важный момент. Как забирать бонусы лояльности здесь смотрите бывает так что э, вот здесь на сайте вы не видите да как их можно забрать есть определенная ссылочка по которой вы можете сразу перейти и нажать сейчас я вам ее покажу эту ссылку я оставлю в описании под видео и по этой ссылке вы можете сразу же попасть на бонусы лояльности. Увидите бонусы лояльности, которые вам дают. И здесь вы просто нажимаете Climb. Нажали, перешли вниз. Видите, здесь идет отсчет. Синенькая кнопочка стала. Просто нажимаете. Видите, зеленая. Вы получили свои бонусы лояльности. И у вас становится этот день зелененький то есть завтрашний день тоже также зайдете и нажмете на эту кнопочку каждый раз вы будете получать свои бонусы лояльности от компании за это вам не надо платить это просто обычные действия и за эти действия вас компания вознаграждает каждый день поэтому друзья по ссылке заходите и обязательно нажимайте получайте свои бонусы лояльности если вы чуть чуть ниже прокрутите, вы увидите что у вас э, здесь начисление тысяча баллов за то что вы получили от компании подписку то есть вам компания еще за то что вы и так получили подарок дает тысячу баллов лояльности нажимайте клайм и получите их дальше еще здесь, если вы пройдете курс, то компания вам начислит еще 10 баллов лояльности. Но вам нужно здесь загрузить документы в раздел «Курс». Вот здесь, да, это «Ситинг», нажимаем это «Настройки». И вот здесь вот «Курс». Вот сюда нужно обязательно загрузить свое селфи. Видите, да, как здесь показано на белом фоне, четко, просто свою фотографию. И дальше вы можете проверить свои данные, загрузите здесь свое селфи. И дальше, если вы нажмете на «Паспорт», это вы загружаете загранпаспорт. Разворот. Один файл. Если же вы не имеете загранпаспорта, нажимаете «Национальный ID». Тогда вам нужно два документа. Если вы нажмете «Национальный ID, видите, два документа надо. Это разворот с фотографией и разворот с пропиской. Все краешки должны быть видны. Дальше. Или «Водительское удостоверение» тоже два файла. Первая сторона и обратная сторона. Курс проходится, друзья, очень быстро. На следующий день, если вы все загрузите правильно, у вас уже будет пройдена верификация. Это вам обязательно. Нужно, потому что когда вы получите свой мультивалит кошелек верификация на нем нужно, будет необходима. Поэтому делайте верификацию, загружайте документы, регистрируйтесь на планете AX и обязательно переведите свои краудван в акции компании. Что еще осталось сделать? Нажимайте Кэстор. Кэстор – это, друзья, ваш магазин. Значит, здесь вы должны также э, иметь регистрацию. Если мы, Микстер, уже сделали подписку, зарегистрировались, то обязательно зайдите на Life Trends. Просто на, заходите, нажимаете, переходите на страничку, и вы видите свое имя, фамилию э, в Life Trends. Вот вас перекинуло сюда, и вы здесь уже смотрите… Свои данные здесь вы можете э, регистр не регистрировать, а бронировать свои отели, машины, круизы и так далее, и получать скидки. Все, вы сделали это, теперь вы можете отсюда выходить, э, просто заходите обратно в Краудван, заходите в свой магазин, э, активацию по лайфтрендсу у вас прошла. И также вы все это сделаете еще и здесь. линкми также сделайте Climb. И это у вас будет ваша виртуальная визитка. Вы можете ее заполнить. Посмотрите, такой замечательный у нас линейка наших продуктов в вашем магазине. Заходите и активируйте все ваши продукты, потому что они у вас уже есть. Все, друзья, я думаю... Этот ролик был полезен. Следующее, то, что я сделаю запись, это когда откроется регистрация на планету АИКС, потому что это нужно обязательно сделать. Те ваши пиксы, которые вы получили от компании, будут вам доступны, когда уже откроется полный функционал, и эти пиксы вы можете разместить на планете АИКС, а потом можете их продать на бирже, которая также у нас будет на планете АИКС. Не пропустите это, эту возможность, друзья. Смотрите информацию, будьте в курсе событий. С вами была Оксана Смирнова. Всем успехов, всем пока!